Яблоки, в этом, яблоки, в этом, в этом, Ээээ. в курином бульоне. Заткнись, твою папу! Мы сидели и курили, начинался новый день. Деньги. Делай деньги, а остальное все трепетень, mm -hmm. а остальное все древний древний древний день! Это солнце, море, пляж, это город будет наш. А ты кто такой? Давай до свидания. Предлагаю выпить за то, что даже в центре зоны находятся люди. Готовые послужить славному делу долго. За наш новый отряд, ребята. Проходи, не задерживайся. Слышишь, тут это! Короче, разговорки есть! Проходи, проходи. Ты чё, баклан, дефективный. Проходи, не задерживайся. Ты терпение мое испытываешь, ли? Проходи, не задерживайся. Совсем охерел. Да я тебя сейчас в бушла деревянная одену, сука. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. <связь> Становится вдруг Девушка-парень уносит свои ноги Он опять на охоте На кровавой дороге Сейчас будет что-то экзотическое Квиздец Бля, как Экза Охренительная хрень С кусками дыни в пистатом арбузном каркасе Экза, скажи фруктам, заебись На, и хуй тебе Тебе не кажется, что пора рассказать, куда мы летим? Это сюрприз. Ну, хотя бы не Что ж, мы отправимся туда, где на склонах гор и холмов растут самые красивые цветы. Новая Зеландия? Не угадала. А помнишь, ты мечтала услышать, как поют барханы? Конечно. Неужели это Сахара? Нет. -а. Ты умеешь кататься на лыжах? Тогда это Альпы. У меня же нет подходящей одежды. Не спеши. Представь, как высокие скалы превращаются в настоящие замки неподвластные времени. Я знаю. Это в Аризоне? Да, ведь? Опять не угадала. Там есть город, где миллион маленьких огоньков не дадут тебе уснуть. В этом городе не бывает ночей. Там совсем не хочется спать. Может, Шанхай? А вот и нет. Там озера посреди тишины лесов. Швейцария? Мы летим туда, где закатное солнце прячется в камнях каньона. А, я знаю, это Гранд-Каньон. Ну скажи, куда мы летим? В США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Решили утопить Исусю тряпку! А вот хрен! У нее эффект Моисея. На первый взгляд, нихуя! Но, оказывается, там вся моя моча за неделю. Заплатите ли вы 1995 плюс доставка плюс налоги плюс на пиво за две иисуси тряпки? Конечно же, заплатьте, ведь при покупке четырех Исусих тряпок у вас есть шанс купить Исусю швабру за 299,95. Плюс налоги плюс доставка плюс на пиво. Купив 8 иисусих тряпок, у вас появится шанс перестать быть лохом. Звоните прямо сейчас или с вами произойдет то же самое. Если вы не купите ни одной суси тряпки, то вы пидор! Закажите всю хуйню прямо сейчас, и вы получите бесплатные суси-щипцы в подарок, с помощью которых вы сможете, помимо всего прочего, чесать свои яйца. <сорганизировать> ух ты, шьё, Ух ты, жье, страшно-то как! Мамочки, мамочки, как же страшно-то! Ух ты, ё, не смотри вниз! Главное, не смотри вниз. Старик, старик, помоги мне, пожалуйста. Я я-, я сейчас упаду, пожалуйста, помоги. дай- Дай, дай мне руку. Нет, сынок, не бойся. Ты можешь отпустить руки. С Старик, ты что, совсем умом тронулся? Я же разобьюсь тогда. Не бойся, не бойся. Я волшебник. Отпусти руки. Я тебя спасу. Ну же, малыш, отпускай, смелей. На <звы> да. хувый с меня волшебник несу радость, а ты... Я несу нахуй бревно, блядь. Тебе ломать? Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Никто-никто терлимом не может догадаться, Куда идет премудрый гном, а гном идёт... Валера, настало твое время. Матес, Валера, отличная работа. Блды Глебин! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще пять минуточек. Что, уже 1358 -й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Что за хрень? Черная магия. Колдун ебучий! Нельзя так просто пройти в Мордор. Его черные врата стерегут не только орки. Там всегда начеку не спящее зло. Великое око видит все. Люблю запах Напалма по утрам. ⁇ -мо ⁇ Все, ха-ха! Конец!